Волею судеб я оказался Волею судеб я оказался в Калининграде вне сезон. Вне сезон! Каждым своим уголком город вопрошал меня. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? О, путешественник! Чего здесь не нашел Илья Соболев, и что здесь не нашли Орел и Решка. Я Николас Стравинский, эксперт по несезонным путешествиям, имея в наличии лишь камеру, телефон и мозги. Решил ответить на вопрос, что делать в Калининграде вне сезон? Что ж, дорогой друг, все очень просто. И в этом мне помогут маленькие волшебные существа, наполняющие, по легендам, Калининград. Нет-нет, это не тараканы. Нет-нет, и даже не клопы. Хотя и говорят, что местный клопс вездесущ. Это не клопс? Что? Кто? Я говорю о хомлинах слухи, что Хомлины являются негласными защитниками города уже много лет. Так может Хомлины преступники? Давайте спросим об этом жителей города. Пушка интервью. Хомлины преступники? Я не знаю, кто это, Хомлины это преступники? Нет. А, а Хоблины, преступники? Похоже, что люди боятся. Да кто же такие эти хоблины? Тут черт побери, они такие такие хоблины. Тайна раскрыта! Хоблины! Настоящие мастера лентарного дела! Вау! Оп! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Вау! Круто! Дайте мне, пожалуйста, семь штучек вот этих вкусняшек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Вау! Совпадение? Не думаю! А, давайте их всех найдем! Как бы уже догадались, я решил отыскать всех этих загадочных существ. ведь найдя их, мы увидим практически весь туристический город, а я покушаю вкусняшек. И начинается наше путешествие с юбилейного моста. Мосту навешено так много замков, что говорят, что если их все одновременно снять, и без того разводной мост разведется автоматически. Мы не будем это проверять, ведь сразу за юбилейным мостом нас встречает знаменитый прыгающий мальчик. Но вот. Мы подходим к рыбной деревне и замечаем, как отмечает не сезон золотые люди этого славного города. Вне сезон! Не успев добраться до первого Хомлина, мы обнаруживаем, что река Приголя не замерзла. А это значит, что по реке все еще ходят кораблики. И даже вне сезон. Поехали кататься. Поехали. Поехали кататься! Будучи в Калининграде, обязательно стоит посетить кораблики. Поехали кататься. Поехали кататься! Кстати, самые красивые кадры рыбной деревни вы сделаете именно катаясь на корабликах. А местные фотографы еще и сделают вам янтарные магниты по прибытию. Но время возвращаться и продолжать наши поиски. О, маяк! Чтобы занять лучшую позицию для поиска хомлинов, мы поднимемся на маяк. Стоит подъем на маяк чуть меньше 1 рубля за ступеньку, а их тут целых 133. Выгода на лицо! или на руку. В общем, выгода рука-лицо. Какой же шикарный вид открывается с маяка. Вот и хомлин. Вот же он. Смотрите. Первый хомлин располагается на мосту. На медовом мосту. Том самом, на котором нет меда. Видите? Даже медведю его не хватает. Первый! Зовут его дедушка Карл, и по заверениям производителя, он пьет чай из местных трав и никогда не печалится. А пока Карл не печалится, мы двигаемся дальше. Ой, а что это? Да это же знаменитый кафедральный собор с самым большим органом в Европе и могилой Канта на борту. Вроде звучит неплохо, Кант по-прежнему молчит. А мы плавно движемся по острову Канта к следующему ближайшему Хоблину, который расположился прямо у Калининградского музея изобразительных искусств. Пятый! Зовут его Папа Лео, и хотя он второй в нашем обзоре, в городе он был установлен пятым. В историческое здание бывшей Кёнигсбергской биржи Калининградский музей изобразительных искусств переехал в 2018 году. Летом, конечно, здесь все зеленеет, но и вне сезон все довольно-таки фотогенично. Чтобы дойти до следующего поблизости хомлина, нам нужно добраться до набережной музея Мирового океана. Вот этот большой красивый синий шар – это и есть тот самый музей. Прямо за ним нас ждет огромное судно с названием Витис и малыш Хомлин по имени Витя. Послушайте, какая здесь звучит красивая музыка прямо на улице. А вот и третий. По дороге до следующего маленького друга вы непременно застанете на своем почетном месте здание Дома Советов еще одного негласного символа города Калининград. И чтобы вы понимали общее отношение жителей города к этому дому, стоит сказать, что это, пожалуй, единственное здание в центре, историческом центре города, которое ночью, пожалуй, никак не подсвечивается так сказать, с глаз долой и с сердца вон. До следующего Хомлина я добрался на автобусе за 10 минут. К слову сказать, билет на автобус стоит тут всего 28 рублей. И вот мы все ближе к очередной волшебной сущности, которая ждет нас 24 на 7 у входа в музей Янтаря. Здравствуй, бабушка Марта! А вот и второй! Второй! В нашем обзоре этот хомлин четвертый по удобству расположения и пешей доступности от юбилейного моста, но второй по появлению и установке в городе. Местные жители кладут на счастье к фигурке монетки, а специально обученные курьеры доставляют вырученные средства прямо в подземелья хомлинов. О, а вот и один из них! Да-да-да! Отличная работа, мистер Курьер! Музей Янтаря располагается на берегу пруда, который мои знакомые калининградцы называют Верхнее озеро. В солнечную погоду, которую все-таки можно застать даже вне сезон, озеро становится похоже на сказочное зеркало и, безусловно, является одним из моих самых любимых мест для прогулок в Калининграде. Следующий поблизости наш маленький друг, а точнее подруга, расположена в башне Врангеля. Знакомьтесь, мама Хомлин. Она была установлена последней семьи по неслучайному совпадению во Всероссийский день янтаря. Насколько мне известно, ей до сих пор не придумали имя, так что смело можете оставлять свои варианты в комментариях. Буквально напротив мамы Хомлина находится центральный рынок Калининграда. Здесь вы можете найти все, что в принципе можете найти на рынках. Говорят, здесь вкусная рыба, но сам я не пробовал. Я, совсем как местный житель, готовил дома на плите пельмешки. Закупался в магазинах местной торговой сети «Виктория», которые натыканы здесь по городу, как какие-нибудь «пятерочки» или «магниты» в Питере. Следующий Хомлин ожидает нас в 20 минутах чудесной пешей прогулки. По дороге до него вы непременно обнаружите главную площадь города – Площадь Победы. Именно здесь вы сможете с удовольствием перекусить в одном из трех местных Макдональдсов. та -дам! А вот и Калининградский зоопарк! И как бы плохо я не относился к самой идее зоопарков, в общем и целом, Калининградский зоопарк является одним из самых больших и старых зоопарков современной России. Он был основан аж в 1896 году немецким предпринимателем. И здесь мы находим малышку Улю верхом на улитке. Ну и завершает наше приключение Хомлин по имени Антошка. Хомлин с таким простым русским именем расположился в районе с таким труднопроизносимым нерусским названием Амалиенау. Посмотрите, как местные жители его заботливо оберегают. Это так мило. Да! Снимал я Антошку, уже изрядно проголодавшись и почти что в сумерках. Как говорится, эксперт устал и был таков. Отмечу лишь, что это элитный район города, и здесь очень много всяких немецких достопримечательностей, непременно достойных вашего внимания. Ступеньки, ведущие прямо в дерево. Ба -ба -ба Весь путь от первого до последнего Хомлина занял у меня 3 часа 10 минут. За это время вы успеете насладиться городом в полной мере. У меня же город оставил однозначно приятное впечатление. Здесь вы найдете и европейский колорит, отраженный в улицах города, и необычные погодные условия, которые меняются по сто раз на дню. И, конечно, куда же без него бессмертный менталитет Советского Союза, небрежно прикрытый немецким фасадом. Да что там, здесь есть даже свой Южный парк! Да, конечно, здесь еще есть и ближайшие пригороды, такие как Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, которые я вам точно рекомендую посетить. Это я, это море, а это я на море. Но здесь я рассказывал именно про Калининград. И если у вас все еще остался вопрос, так все-таки стоит ли именно вам ехать в Калининград в сезон, то я отвечу вам. Да я-то откуда знаю. Сами решите, конечно.